отрывок из книги «Путь художника». Путь художника — это путь племени. Когда мы служим другим, перед нами открывается наш собственный путь. Тот самый верный путь, о котором мы мечтаем в наиболее яркие и совершенные мгновения веры. Творческая молитва. «О, великий Создатель, мы собрались вместе во имя Твое, чтобы служить Тебе». И нашим собратьям. Мы готовы быть твоими инструментами. Мы открыты твоему творчеству в наших жизнях. Мы оставляем позади старые идеи. Мы приглашаем новые и более широкие идеи. Мы верим, что отныне ты будешь указывать нам дорогу. Мы верим, что следовать за тобой безопасно. Мы знаем, что Ты сотворил нас, и что творчество — это и Твоя природа, и наша. Мы просим раскрыть наши жизни согласно Твоему замыслу, а не нашей заниженной самооценке. Помоги нам поверить, что еще совсем не поздно, и что мы не слишком малы и не слишком плохи, чтобы исцелиться. Через Тебя и с помощью друг друга — и быть здоровыми. Помоги нам любить друг друга, заботиться о раскрытии потенциала, поддерживать рост и понимать страхи друг друга. Помоги нам понять, что мы не одни, что мы любимы и достойны любви. Помоги нам творить и этим служить тебе. Друзья, если вам нравится это видео, ставьте лайки и оставляйте комментарии.